Приветствую на канале Шарабара. Вопросом происхождения человека занимается множество различных ученых с давних времен. Периодически выдвигаются разные теории о появлении первых людей и их природе. До сих пор ни одна из них не была доказана на все сто процентов. Возможно, среди наиболее популярных версий происхождения человека есть и та, которая эм, соответствует все-таки действительности. А может и нет. Как знать? Как знать? Тем не менее, не считают о поводом не ознакомиться с некоторыми такими теориями. Акватическая теория. Согласно этой версии, человек вышел из воды. К доказательствам этого последователи акватического происхождения приводят то, что не только обезьяны имеют схожесть с людьми, но и дельфины. Учеными было доказано, надеюсь, не британскими, что эти животные способны издавать и различать примерно 14 тысяч различных сигналов. Они живут группами, активно общаются друг с другом и нередко спасают людей. К косвенным доказательствам этой версии происхождения человека можно отнести то, что большая часть мирового океана и подводного мира остается до сегодняшнего дня не и не изученной. Вроде бы 85 или 90%, насколько мне известно. Теория Дарбина. В настоящее время признана и наиболее достоверной считается именно эта версия, согласно которой люди появились в процессе эволюционного развития приматов. К доказательствам этого Дарвин отнес схожесть строения тела и анатомии человека и примата, наличие эмоций и формы их проявления, похожие психологоповеденческие повадки, будь то мимика, движения, жесты и вот все прочее. Согласно этой теории, именно эволюция приматов привела к появлению первых людей. В процессе развития нового вида человек далеко обогнал своих предков. Теория инопланетного происхождения Данная версия появления человека основывается на том, что люди – не единственная разумная раса во Вселенной. Согласно данной теории, свое происхождение человек ведет от инопланетян. При этом существует множество ответвлений этой версии. По одной из них, люди – это потомки выходцев с другой планеты. По другой, человек был искусственно создан для определенных целей. Разумеется, непонятно каких. По-третьей, люди были получены при скрещивании генов инопланетных существ и приматов для эксплуатации. Последователи последней версии считают, что все человечество является рабами, из-за чего не могут понять своей природы и смысла жизни. Божественное происхождение Одну из теорий появления человека предлагает религия. Если проанализировать религии разных народов, то можно заметить, что все они схожи в основных истинах. Все они призывают не совершать грехов, ценить и заботиться о ближних, творить добро и помогать тем, кто нуждается. Практически во всех религиях человека создал Бог. Данная версия не является доказанной, однако имеет множество поклонников по всему миру. Верующие люди приводят, как основное доказательство божественного происхождения людей, то, что религия дает ответ на вопрос, зачем существует человек и какова его природа. Теория древних цивилизаций. Эта теория полностью противоположна теории Дарвина. Она опровергает возможность появления человека в результате эволюции. По утверждениям ее сторонников, на нашей планете уже не один раз были развиты во всех планах цивилизации. Однако знания, память и большинство доказательств их существования были утеряны после апокалипсиса. Как тогда эта теория появилась? Возможно, предки живущих сейчас на планете людей знали о смысле жизни и природе человека. В качестве доказательств сторонники приводят египетские пирамиды, секрет постройки которых до сих пор достоверно не установлен. При этом даже современные технологии не позволяют создать подобные сооружения. Стоит отметить, что подобные пирамиды также есть в Центральной и Южной Америке. Странно, что про Хенш не говорят, Ну ладно. Теория происхождения из Вселенной. Понять данную версию очень сложно. Она не отрицает ни одной из вышеуказанных теорий, а только объединяет их и дополняет. Основные ее положения звучат следующим образом. Все мысли материальны. В мире существует незримая энергия. Мечты людей попадают в центр нашей вселенной, и после этого, возвращаясь на нашу планету, они материализуются. Фантазии людей существуют в параллельных реальностях. Что-то мне это напоминает. Какой-то такую вот одну книжку, да. Теряюсь догадку какую, может вы мне подскажете, напомните, какую я прям тх, забыл даже. Теория параллельных миров. По этой версии существует несколько слоев реальности или миров. При этом разные ученые называют разное их количество. По мнению одних их девять другие считают что миров бесконечное множество третьи же уверены что таких реальностей 3 происхождение и природа взаимодействия таких миров также значительно различается наиболее популярна теория разветвления по линии времени нашей реальности на бесчисленное множество других Жизнь в виртуальном мире Данная теория наиболее современна. Согласно неё, все, что происходит с нами и вокруг нас происходит в виртуальном мире. Наибольшую популярность эта версия приобрела после выхода на экраны кинофильма, правильно, Матрица. Также существует теория, что все люди находятся в большой компьютерной игре и являются всего лишь персонажами, созданными программой, либо которыми управляют рептилоиды. При всей сложности и абсурдности данной версии, у нее есть и свои сторонники, и даже логика. Версия шаманов племени Яки Писатель и философ Карлос Кастанеда некоторое время учился у шамана племени Яки искусству сновидения. По его теории, сон – это одна из основных частей жизни, без которой люди не могут существовать. Он также реален, как и то, что происходит с человеком во время бодрствования. По этой теории, люди созданы, чтобы учиться новому, открывать неизведанное, создавать то, чего раньше не было. А после смерти, все знания человека, накопленные им за жизнь, переходят к Творцу вместе с памятью. Андрогины. мифологически можно отнести древнегреческую версию о происхождении человека от андрогинов. Это перволюди, сочетавшие в себе признаки двух полов. Платон в диалоге Пир описывает их как существ с шаровидным телом, у которых спина не отличалась от груди, с четырьмя руками и ногами и двумя одинаковыми лицами на голове. По легенде, наши предки не уступали титанам в силе и умении. Возгордившись, они решили свергнуть олимпийцев, за что и были разрезаны пополам Зевса. Это поуменьшило так их силу и самоуверенность ну, вдвое. Авраамическая традиция. К авраамическим религиям восходят три монотеистические религии – иудаизм, христианство и ислам, восходящий к Аврааму, патриарху семитских племен, первому человеку, который уверовал в Господа. Согласно авраамической традиции, мир был создан Богом, сущим из небытия, в буквальном смысле из ничего. Бог создал и человека, Адама, из праха земного по образу и подобию, чтобы был человек истинно добрым. Индуизм. В индуизме есть как минимум пять версий сотворения мира и человека соответственно. В брахманизме творцом мира является бог Брахма, который появился из золотого яйца, плавающего в мировом океане. Либо он появился из цветка лотоса, что вырос из пука вишни. Он рос и приносил себя в жертву, создавал из своих волос, кожи, мяса, костей и жира пять элементов мира. Земля, огонь, вода, воздух и эфир и пять ступеней жертвенного алтаря. Из него же были созданы боги, люди и прочие живые существа. Таким образом, в брахманизме принося жертвы люди заново воссоздают брахму. А вот согласно ведам, древнему священному писанию индуизма, сотворение мира и человека окутано раком. Каббала Согласно каббалистическому учению, творец Эйнсов создал душу, получившую имя Адам Ришон, то есть первый человек. Это была конструкция, состоящая из множества отдельных желаний, связанных между собой подобно клеткам нашего организма. Все желания находились в гармонии, так как изначально в каждом из них было заложено стремление поддерживать друг друга. Однако, находясь на высочайшем духовном уровне, подобно Творцу, Адам принял на себя огромный духовный свет, что равнозначно запретному плоду в христианстве. Не сумев достигнуть одним этим действием цели творения, первичная душа раскололась на 600 тысяч частей и каждая из них еще на множество частей все они сейчас находятся в душах людей путем многих кругооборотов они должны провести исправление и вновь собраться в общий духовный комплекс называемый адамом иными словами после разбиения или грехопадения все эти частицы люди не равны друг другу но возвращаясь в первоначальное состояние они вновь достигают одного уровня где все они равноценны Такие вот теории происхождения человека. А на 7 позвольте отклониться. Саюнара.